Я вначале уже говорил о том, что проведена большая очень работа, и, собственно говоря, мы в этом убедились, когда проехали и посмотрели. посмотрели то, что сделали. Согласен с теми, кто говорил, и вот с главой администрации. Согласен с тем, что проведен, осуществлен очень большой объем работ. Необычно короткие сроки и весьма неплохим качеством. Я знаю, что это далеко не, не удалось. Сергей Кожигедович Шайгин, Михаил Ефимович Николаев, Владимир Павлович Рашюткин и Вячеслав Анатольевич Штров, которого нет сегодня Голь. И все люди, которые работали под вашим руководством, это та вот команда, которая добилась этого результата. Те, кто непосредственно здесь фактически работал, провел очень много времени, затратил много сил. Я знаю, как не просто вам давалась эта работа. Знаю, как это было тяжело. И, давайте прямо скажем, мы в межличном плане. Знаю, сколько вызвало это и конфликтов, и споров. Но главное нет. Главный результат. Результат достигнут. Эта работа потребовала и определенного внимания со стороны федерального центра. Прямого внимания. Давайте... Честно скажем, нет уверенности в том, что если бы такого внимания не было, вы бы так досили. А это неправильно. Мы должны научиться работать в подобных случаях по имеющимся наработанным схемам, уверенно и надежно. Очень бы хотелось, чтобы вот, э, пример Ленского был положен в основу такой практики работы. Весь объем намеченных работ удалось выполнить к началу октября. И мы с вами знаем, что это было принципиально. От выполнения наших обязательств, ваших обязательств, по срокам зависело жизне жизнеобеспечение очень большого и важного региона. Большого региона. Я хочу подчеркнуть именно ваших обязательств, это я говорил на последнем селекторном совещании, потому что, как мы помним, на первом совещании в здании администрации, достаточно скромном здании администрации, я так понял, что его как раз не ремонтировали. И правильно, что отложили на нужно было прежде всего решать вопрос жилья жильем для людей. Правильно, что денег не трактировалось. Так вот, тогда и представители Министерства финансов и других ведомств, руководители республики определили этот срок. И это было сделано не для того, чтобы что-то и кому-то продемонстрировать. Это было сделано, эти сроки были определены, собственно, даже не нами, а природой. Было очевидно, что нужно просто уложиться к этому времени. потом будет невозможно работать практически. Но не менее жесткие требования в таких широтах предъявляются и к качеству. Судя по тому, что мы сегодня видели, качество удовлетворительное, а в отдельных местах – хорошее. Но я об этом скажу чуть позже. Мы договорились еще на последнем директорном что сами посмотрим и должен сказать, то, что то, что я сегодня видел, и разговоры с людьми в домах жилых, в квартирах и на улицах подтверждают, что на данный момент повторяю качество благотворительное, что очень-очень важно. Мы сегодня посетили три поселка, объекты социальные, жилищно коммунальной инфраструктуры. Очень приятно отметить, что она получила новое абсолютно качественное развитие. Такого здесь не было, и, наверное, если бы это не счастье, еще не скоро бы произошло. Я имею в виду и современные средства коммуникации, телефонизацию, интернет, современные сети. Котельные современные, хорошо оборудованные и так далее. Инфраструктура в целом восстановлена. Учебные, медицинские учреждения укомплектованы всем необходимым. Не было правда в больнице, но, судя по той информации, которая у меня есть, она в хорошем состоянии. И поставлена на хорошее современное оборудование посмотрели как обустраивается новость сегодня очевидно что работы выполнены в полном объеме в полном намеченном объеме это кстати сказать не значит что э, все сделано то что нужно для людей сделано только самое необходимое сделано хорошо качественно но самое необходимое еще раз хочу подчеркнуть это не значит что все проблемы решены. И Ленск и, и регионы целых. Жители возвращаются к нормальной, к нормальной жизни. И очень надеюсь, собственно говоря, судя по настроению людей, которые мы сегодня видели, конечно, новый город будет любимым. При не любить, во всем случае те новые микрорайоны, которые мы сегодня видели. Я считаю, что правительственная комиссия завершила свою работу, и без таких сомнений люди, которые здесь работали, заслуживают благодарности. Но э, трудно не согласиться с, э, с Расчупкиным, который, э, по сути, сказал то, что и я хотел сформулировать, а именно, что главный экзамен – будет, собственно говоря, поставлен строителям весной. Это должны совершенно четко понимать все участники восстановительных работ, члены правительственной комиссии. Мы можем окончательно сказать, что справились с поставленными задачами лишь после того, как все объекты пройдут испытания и строгой зимой, и очередным весенним палатками. И то, что здесь остаются 400 строителей, 400 строителей да, это, это правильное решение. Если смогут они помочь наладить, наладить жизнь тех людей, которые хотели бы улучшить свое положение, улучшить жилье тоже было бы неплохо. Посмотрите на свою приложение. Ясно, что, к сожалению, не все жители Венска получили новое жилье. И сегодня на улице тоже мы встречались с такими, которые, бы, которые смотрят на то, что многие, очень многие жители Венска переехали в новые дома, отдельные коттеджи, в новые квартиры. Всем бы хотелось, к сожалению, не для всех это было возможно. Решались в первую очередь, в первоочередные задачи но проблема улучшения жилищных условий людей, в том числе здесь, она очевидно стоит перед республиканскими властями, перед Якутией, перед местными властями и, конечно, не должна решаться федеральным центром, особенно в Баренцевом. Именно в связи с этим. А также в связи с тем, о чем говорил вот, глава администрации, а именно, нас есть недостаточная проработка еще некоторых проблем, скажем, проблем транспорта, да? именно учитывая это обстоятельство. Хотел бы учесть что победные реляции, несмотря на то, что много сделали по поводу сделки украинских, абсолютно неуместны. Государство сделало то, что, в принципе, обязано было сделать для своей державы. Никаких подъемов государство не совершило. Стихийные бедствия можно предвидеть, но, к сожалению, не всегда возможно предотвратить. Однако в наших силах ослабить их разрушительные последствия. Я имею в виду и надежную систему долгосрочного прогноза, и необходимый запас прочности защитных сооружений. И, конечно, оперативность спасательных служб. Спасатели работают у нас хорошо, министерство работает уверенно. В целом, заслуживают самые высокие оценки. При стихийных бедствиях оперативность подчас приобретает значение человеческой жизни. На этот раз в Ленске, на мой взгляд, спасательство отлично. Но события в Ленске должны стать уроком для всех для всех министерств бизнес. В первую очередь, это касается эффективности взаимодействия всех уровней, структуры власти и самого населения в экстремальных ситуациях. Здесь абсолютно недопустим вакуум информации, недоговоренности, какая-то недосказанность. Абсолютно недопустима административная беспомощность. Но... Было бы совершенно несправедливо не отметить, особенно с добрым словом, тех рядовых строителей, которые в очень тяжелых условиях провели эту работу, осуществили этот огромный комплекс восстановительных работ. У нас может быть самая совершенная техника, самая полная присутствия обеспечения. Но если не будет людей, которые готовы в дождь, в снег, в холод трудиться так, как работали здесь, результаты тоже не будут. Если не будет людей, которые готовы выполнять, к сожалению, пока у нас не все механизировано, мы тяжелую, по-настоящему тяжелую физическую работу, как это было здесь, результаты тоже не будут. Все честные и добросовестно работавшие на восстановлении детства заслуживают особой благодарности. И руководители республики, министров МЧС, ведомства строительные вышли с предложениями о награждении особо ответить строителей государственными наградами. Некоторые документы уже подписаны, другие будут подписаны в самое ближайшее время. Но не думается, что будет правильно, если мы вот, торжественные мероприятия проведем, как и положено, в Москве. Это все, что мне бы хотелось сказать по восстановлению. Я хочу в заключение поблагодарить и руководителей регионов Российской Федерации, которые поддержали эти работы которые не были безучастными к городу, людей, здесь с которыми люди здесь столкнулись и отдельные слова благодарности тем, кто обеспечил летний отдых детей в том числе и руководителям регионов Российской Федерации, которые приняли детей в себя, и не только России, но и других стран, в частности Украины отдельные слова благодарности президенту Украины которые который лично уделен мне. кажется, что если мы, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается страна, то в одном регионе или в одной или другой сфере деятельности, в будем так будем также эффективно, настойчиво и целенаправленно работать, как здесь, мы можем добиться. Хочу поблагодарить председателя вас еще раз, вас. Строительному конкурсу спасибо и руководителю, и особенно вашему заместителю, который здесь провел практически все это время личную работу. Надеюсь, что администрация города, город место администрации вообще, будет эффективно эксплуатировать то, что здесь создано. Рассчитываю на то, что и люди, которые получили новое жилье, и которые сегодня так радовались, а люди действительно были радованы. Вот женщина на улице говорит, мы с вами встречаемся. Второй раз. Первый раз я стояла на улице, когда приклык плакала. Сегодня с удовольствием отмечаю, что мы живем в такой квартире, и внук родился, и есть перспектива. Но очень надеюсь, что и люди, которые получили это новое жилье, будут относиться к нему бережно. Все это должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями техническими. И те специалисты, которые остаются, готовы бы оказать необходимую помощь. Повторю еще раз. Задачи, которые ставил собой федеральный центр, достигнуты. Теперь то, что от нас зависит, мы готовы сделать дальше с точки зрения поддержки, созданного здесь в Но ну, а основная все-таки забота будет лежать на местных власти. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо большое.